Готовится на Алексей Львович. Добрый вечер, уважаемые жители города Матичи. Хочу подвести итог всех слушателей, которые здесь были, и выступления Ларисы Витальевны. В течение последних 10 лет наш район был разделен на 4 муниципальных образования, и данный устав он подводит итог этому 10-летнему периоду. Это новый устав, который будет определять дальнейшую жизнь нашего муниципального городского поселения, и он определяет и порядок избрания законодательной власти, и порядок избрания исполнительной власти. Отдельно хочу обратить ваше внимание, что в новом проекте устава больше внимания и целая третья глава посвящена тому, что место населения сможет контролировать деятельность всех муниципальных органов власти. У меня все. Спасибо вам.